Итак, всем привет, друзья, с вами Руслан. А, я сегодня не один, но сегодня мы играем в заменитую игрушку Лабиринт страха. Со мной сегодня Максим. Здорово. Да в -да. микрофон так нельзя себе говорить. Нет. Данил. У всем, братись, Егор. Здарова, братюни! А, в общем, мы играем в лабиринт страха, наверное, все правила знают. Ну, да. на втором левеле, начнешь заново или на третьем. Ну, в общем, сейчас я поставлю на паузу что мы у меня итак мы вернулись да Теперь у меня пипецкая неудобная ну для этой игры она самый раз чувствительность мыши но все равно я Люди. если вы слабо нервные не смотрите это видео ради вашего здоровья Егор предупреждает всех ради вашего здоровья люди беременным женщинам беременным Женщинам, а также беременным детям. и Детям Нет. не рекомендуется это смотреть. И пожилым людям. Беременным детям. Давай быстро. Давай. быстрее. Давай. Давай. Давай. Давай. Давайте-ка я попробую. Да подожди. Окей. Это Макс половой у меня, окей? Сейчас. Ну да, Макс. Давайте-ка я. Да, можно, можно я? я. А мышка передается в руки Данила. Нахуя? Да Все нормально. Да. Сейчас, это, профигач... Так что я потом тут буду... Тут ключи. Там, там ощущаться скачивать, но нормальный. Ну, в общем-то, люди вы... Так, все, я э, спал уже снял. Видели, как басен. Ну ты меня. Ну сейчас я сдох это... два раза. Я с первого Я с первого. Я говорю, убери. Я убрал. Ой, блин. Ой, вс. Люди, готовьтесь! Бля! <музыки> а, говна! Ну, ну вот мы подготовились. Ты говна, Макс. Да ты не затащишь, мальчик. Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! давай. От скримера. А, Егор стой. затыкает уши. Я не почти не затыкаю, как? просто голову. Давай, давай, давай. Yeah. <свист> Я <свист> даже не обосрался. Ааа, <свист> говно собачье. Нам ну, что-то на этом мы заканчиваем запись. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Руслан Максим Данила и Егор. Всем удачи, всем пока.